Так, проверим... А, Чика! Привет, охранник! Эм, какой еще охранник? Ты чё? Чувак, у меня нет ницего сканера. Я знаю, что ты охранник. Я же говорю, я Фредди. Ладно, тогда я позову Фредди. Вот <гас> ну, посмотрите, теперь твой Фредди, ну как тебе это? Да, давайте наберем два лайка, и я выпишу вторую серию. Настало наше время.